Переходим к ножевым раундам И это, дорогие мои друзья, первый матч группового этапа Турнира от новых патриотов Winter Cup Черт возьми, вот такое вот Зимняя кружка Зимний кубок, конечно же От коллектива новые патриоты DuckTales против Штыкмастер Карта Де И Сейчас ребята порежутся, посмотрят За какую сторону было бы лучше начинать Кому как Но, как вы помните по предыдущему турниру Если играл с Тускан, то победители в ножевом раунде Всегда выбирали оборону Я еще с этого дико всегда кекал и не понимал Почему так, но наверное думаю Что и сейчас здесь будет приблизительно то же самое Медитатор не вывозит Оставшись в соло и DuckTales а, Получает право выбора стороны И это дорогие мои друзья стей, черт возьми, ну я же не ошибаюсь, да Все было именно так Именно так, как я и предсказывал Итак, составы на ваших экранах DuckTales, это TakeMe, Сомчик, KZ Нефора и Ароза упала на лапу Азора Коллектив штык-нож Ну не штык-нож, вернее, штык-мастер Но хотелось бы сказать штык-нож Оскар, Нео, Зверь, Медитатор и Клёха Вот такие составы сегодня Ну и карта Пускан, как я уже сказал, встреча формата Best of 1, поехали! Опа-па! Лапа Азора уничтожает Нео и Медитатора. Кейзет следом вырубает Клеху, и ребята на банан зашли. Ну, сверх неосторожно. Дорогие друзья, Оскар остается на точке Б, сделав минус по Кейзет. По всей видимости, хоронит сам себя и вместе сам с собой хоронит, короче, всю надежду на. Победу в раунде, но тут действительно один в 4 шансов-то практически никаких. Посему пистолетка остается за коллективом DuckTales, а мы с вами едем смотреть антиэкономический раунд в исполнении утчик Посмотрим, удастся ли им сдержать натиск штыков. Чат шаломчик, Александр, добрый вечер, с Новым годом, дядь. Всех благ, тебе рад увидеться с тобой впервые в этом году на любимом 1.6. Хорошего нам всем каэсика, поехали. Радо, полностью присоединяюсь, а у нас здесь веселый гоп-стоп в малом квадрате. Произошел сейчас в исполнении уток. Утки УУ, да, помните, такой был, ну, я, конечно, не певец, да и я сегодня не в голосе, чего уж тут говорить. А, в общем, был такой мультик, да, замечательный. Да, он и есть замечательный мультик, по-прежнему никуда он не делся. А, так вот, там именно так и пели. 2-0. Так, чатик, всем привет, приветствую всех, кто сейчас находится на прямой трансляции Еще раз поздравляю вас всех с наступившим Новым Годом, ребятки Здоровья вам, здоровья, здоровья, добра и бобра Каждому по бобру, и тогда, если у вас будет бобер, у вас будет и здоровье, и добро Все у вас будет, короче, едем дальше, 2-0 Непредсказуемость не произошла, все получилось вполне себе клишировано И неожиданно Собчик с И заезжает, правда, к сожалению, заезжает только на один минус Клеха вооружается по... трофейной МПшкой, но она не спасает. Да и, в общем-то, вообще ничего, навряд ли, навряд ли что-то могло бы спасти уточек от поражения в этом раунде. 3-0. По бобрихе. Ну или по бобрихе, в общем-то, да, тут как бы вариативно, конечно. Теска, как всегда, на высоте. Теска, спасибо большое. Спасибо, очень приятно слышать такие слова <coughs> Простите, дамы и господа Ну, в общем, 3.0 3.0 есть люди, которые пока что еще ни разу не сделали ни одного кила а есть при этом люди, которые еще ни разу не погибли Да, вот такая вот у нас интересная с вами э, статистика То есть есть, э, допустим, Клёх, который не сделал ни одного минуса Но есть Нефор, который вот э, не погибал Кстати, Take Me это девушка Guys, Вот the fuck? У нас здесь есть представительница прекрасного пола Которая, между прочим, занимает сейчас... Э, Серединочку. А, третья строка в своей команде. Что тоже неплохо. А вот, кстати, она и является автором. entry Энтрифраг, дамы и господа, забирает клеху. Ну и атака принимает решение, что все-таки на точку аппараб как-то выходить. Здесь не фора и take me. Ну, тут понятно, короче. Take me, take this. Shit boy. 4-0. Быстро, быстро очень. А, атака предприняла хорошую, довольно-таки, попытку выхода. Но очень быстро эта попытка как-то вот в никуда укатилась, к моему величайшему сожалению Почему к величайшему сожалению? Не подумайте, что я за кого-то здесь топлю, я всегда это говорю Что я за красивый КС, и если это будет 16-0, то красивого здесь будет мало Но в чатике меня предупреждали, что штыки не возьмут больше 6 раундов я, конечно, немножко беспокоюсь, что это действительно может быть так. Не очень-то хотелось бы. Но, с другой стороны, я понимаю, что разница в скиле игроков порой бывает и таковой, да, что 6 раундов взять — это большая-большая проблема. Бомба устанавливается на точке Б, Ситуация 4 в 3. Оборона пока что в численном перевесе. Врубается Медитатора. Следом Клёха перестреливает Арозу, но погибает от Нефоры. А следом за и погибает и Нео. Между прочим, два минуса от снайперской винтовки и снайперши. Не снайпера, а снайперши. Вот так вот, да, снайперша команды DuckTales делает два килла. И я считаю, что эти килы в любом случае красивы. А она, между прочим, у нас еще и теперь первую строчку занимает. Вот такая вот она бешеная уточка. не в обиду, конечно же, самой Take me. Как вы относитесь к команде Нукуса? Я из Нукуса. Довольно-таки сильная команда, амбициозная. Че уж тут греха таить. А, может вполне себе бороться за топ-1 Узбекистана. На мой взгляд. Но нужно больше как-то тренировок. И Азизбек, при всем уважении, если вы еще раз напишете это сообщение, я вас забаню. Спамить не надо. Сомчик, энтрифраг по зверю, Клёха отвечает и KZ Stake добивает еще двух игроков, но тут, в общем-то, выход на мидл получился, ну, максимально никакущий. Медитатор со снайперской винтовкой один в три, но тут уже попытка составить конкуренцию представительницей команды DuckTales, потому что снайперская винтовка именно в ее руках. Ну, упори, конечно, не фора не позволит свести все это дело к дуэли снайперов. Ну и по всему уже шестой, кстати говоря, раунд отъезжает в копилочку команды DuckTales. И тут пора доставать барабаны, начинать в них стучать и кричать «Штык-мастер, проснись!». Что-то там у штыков пока что не клеится явно. Но ну, шесть раундов отдавать в сильной стороне все-таки дело весьма и весьма болезненное, как вот по мне. Ну и аркада от Сомчика. Здесь под тиммейтские дымы. под, может быть, даже парочку флешек. Вот Сомчик. Трипл килл, Замечательный спрейдаун. но ну, вот не удается забрать четвертого. Ну, и, кстати, зверь по совместительству-то, в общем, остается в соло. Аккуратная пулька от Ароза упала на лапу Азора. И на этом седьмой раунд этой встречи заканчивается. Едва-едва успев начаться. 7-0. Головокружительные аркады, головокружительные какие-то дикие вообще штуки вот сейчас у нас происходят, но Сомчик просто по-царски вкатился и по-царски развалил сейчас своих соперников. По-прежнему, кстати говоря, не фору так никто и не убил, вот так вот. Опа, здрасте! Опа, здрасте! Три килла от Нефора, один от Сомчика, зверь последний. Ну и тут позиция в большом квадрате, который уже зачекали. Раунд заканчивается квадрокиллом от Нефора и по-прежнему без смертей, дорогие друзья. 8-0. Первая половина уже досрочно остается за коллективом DuckTales. Сложно будет, конечно, сейчас найти какие-то рычаги воздействия. На тех самых уточек и на их замечательные утиные истории. Ну вот штыкам ну нужно как-то... Да я даже не знаю, что им сейчас нужно сделать для того, на самом-то деле, чтобы победить. Вот поистине, по-моему, просто разница в скеле сейчас будет доминировать. Причем конкретно. Сомчик, минус по Оскару. Алр... <suspense> не успел сказать, в общем, Азор здесь, короче, да. Развалил тоже немножко вместе с Кейзетом. Клёху оставили в соло. Клёха у нас, кстати, на точке. А вот это, кстати, интрижка, да. Вполне себе, возможно, не самая ожидаемая позиция для игроков обороны и может быть этот раунд и станет для Клёхи отправной точкой, с которой удастся затащить и это затащина будет победным, так сказать, да? А может быть и нет, вот кто знает. Слышит Клёх приближающегося соперника, ждет. Оп, почти подрезает фору, но нет. К сожалению, не в этот раз, не в этот час. 9-0. И по-прежнему Нефору никто не убил. Делаем ставочки, дорогие мои друзья. Короче говоря, хочется мне угадать. А победит ли команда... Нет, не так, вернее. Давайте так скажем. Погибнет ли Нифора хотя бы раз? Я хотел сначала сказать, а возьмут ли Байонет хотя бы один раунд... Но что-то мне так уже кажется, что ну, давление слишком высокое О, и Нефора погибает наконец-то Минус от Медитатора Со снайперской винтовки Сентри фрага, по-моему, впервые в этой встрече начинает команда Байонет Мастер Клеха забирает Азора Кейзет минус Клеха в ответочку Но 3 в 4 Три в три, простите. Нет, 3 в 2. Что ж вы так быстро друг друга убиваете-то? Да, я не успеваю реагировать. Медитатор! Перестреливает вражескую снайпершу. Кейзет остается в соло. Но по Кейзету есть информация. У Кейзета есть информация о том, где находятся соперники. Поэтому, по идее, конечно, Кейзет должен здесь погибать. Так и происходит. И это, дорогие друзья, 9-1! Ура, ура, ура! Оперативненько. Оперативненько. Но и при этом очень-очень здорово. 4, да, 4, Володя. Правильно считаем, Володя. 4 минуса от медитатора. Квадрокилл, черт возьми. Вот так вот. Между прочим, с Медитатором я разговаривал. Он сказал, что он провел работу над ошибками и теперь будет играть куда более жестче и куда более э, продуктивно для своего коллектива. Посмотрим, так ли это. Во всяком случае, в предыдущем раунде он себя показал с хорошей стороны. Тем временем у нас произошел размо... размен. Простите, Сомчик э, погиб. Погиб Клеха, а следом минус на точке А по Нефоре. Ну и игроки обороны спешно стягиваются на точку А через мидл, дабы попытаться выбить трех соперников, которые здесь, кстати, выседают. И, естественно... Не без медитаторов все это дело происходит. Тейк-мисс. Подсадочки делает дабл А Роза упала. Остается в соло. С диглом. один в два. Есть забущенный соперник в сайде. И это минус от зверя. Увы, ах, дорогие мои друзья. Увы, ах. Но это 9-2. Нравится это утиным историям или нет. Но факт остается фактом. Хотя это, опять же, ближе к тому, что Рома Рома у нас говорил, да? Ведь Рома Рома, как мы помним, говорил, что э, даже 16-6 это уже хороший результат, если можно так сказать, для Штыкмастера. Каракал Пакпан, Спасибо вам большое за подписку на Ютубе. Ну, а мы с вами заезжаем в следующий раунд, уже в 12-й, кстати говоря, этой встрече. И, как вы видите, на Меду погибает Клёк, остатки команды Штыкмастер будут пытаться заходить через коты. Но здесь не Форы и Тейкми стоят... На страже порядка, ну или же Беспорядка, тут в зависимости от того Как все это дело закончится, Оскар Минус Нефора, ошибка, кстати говоря, страшнейшая От Нефоры, в результате теперь можно Потерять точку и не получить ее Ну, в результате, собственно говоря Ретейка потенциального, да, полетела Флешка верхом и, ну, заметил Заметил, ну, там надо понимать, что Там АВП, под АВП просто Не надо выходить и, в принципе Как бы полдела уже сделано, да А зверь на шифте аккуратненько занимает позицию Уже в глубине сайда И уже потенциально может начать ставить бомбу И неожиданно тейк ми. Me... Как же так? <смех> как же так, тейкми Просто <смех> с одной пульки минус зверь. Но медитатор теперь прекрасно понимает, где находится тейкми. Да ладно. Медитатор, елки палки ёлки моталки Я же говорил, что ты тащить будешь. Ну, я не знаю, кто на самом деле здесь сейчас неправильнее сыграл. То ли медитатор, который выпрыгнул. черт возьми, ты выпрыгиваешь, зная, что там человек с калашом, который успеет убить тебя еще до того, как ты приземлишься на землю. Ну или take Me, которая парадоксально, но в модельку, которая не могла даже ответить, ну, попросту не попала. Всякое бывает, но, честно сказать, конечно, ситуация, ну, малоприятная, давайте так. Да. Что дальше? Что дальше? А, мки. Дигл и Фамас. Таков закуп команды DuckTales, потому что закупились ну, грубо говоря, на последние деньги. Там, в общем-то, с деньгами-то все не так уж хорошо, так как Лустрик уже составляет три матч-поинта. Оскар минус Сомчик и следом от Азора прилетает в Нео. Атака в меньшинстве минус от Нефора по Медитатору. Оскар с Клёха остаются вдвоем. Слишком широкий стрейф от Оскара, позволяющий сделать один минус, но не более того. Далее последовал размены и Клёха в соло. Кстати, Клёха об, обошел в спину Обошел в спину Это, ой, это, ой, какой важный момент Как хорошо сейчас он встретил Азора Но не фора Не фора и не фартануло к Лехе 10-3 Ну, слушайте, даже какой-то экшен все-таки появляется Да, он, конечно, незначительный Но он, мать его, есть Это не однокалиточная катка И это чертовски радует Ну и, кстати говоря Володя Козырев, он же дуримар, он же замечательный человек, написал в чатике. Прожимаем лайки, ребят. Ребяточки, не сочтите за наглость, но все-таки, если вам хоть чуть-чуть интересен этот эфир, а, или вам вообще интересно Counter-Strike, обязательно ставьте лайк, потому что это продвинет чуть-чуть это видео, нас станет больше, и КС будет продолжать жить. Задержка на стриме есть? Да, но буквально, наверное, секунд. Чуть-чуть совсем. Около пяти. Кейзет. С хаешки сносит Оскара, но и, как вы понимаете, тут уж как бы не только один Оскар у нас оставался, да, еще и был Медитатор. Ну, Медитатора пришли, просто запинали 11-3. Не понимаю, как играет играют ТТ, прям потерялись немножко. Есть такое дело, Володя, но это и неудивительно, когда ребята влетели сразу в ситуацию, с которой у них начиналась как бы игра, да, это 9-0. А, потеряться несложно. Сейчас вот вроде бы они себя как бы нашли, но опять же ненадолго, да, пошло вот так. Донат не дошло? Нет, никакого доната не было. Ну, если вы донатили через Donation Alerts, то нет, ничего не доходило. Кейзет и Оскар. По фрагу еще один минус от Сомчика. Потасовка в малом квадрате заканчивается перевесом для обороны. Сомчик еще один минус по зверю на этот раз. Медитатор. Не вовремя началась перезарядка. Ну и Оскара тоже сбривают. Дорогие друзья, это 12-3. Итоговый счет первой половины, конечно, губительно выглядит для коллектива Bayonet Master. И штык мастерам, ну, очень будет сложно, конечно, во второй половине реабилитироваться хоть как-то. Ведь DuckTales, перейдя за сильную сторону, по факту могут просто пушить безостановочно, ну, любую, условно говоря, позицию. Тускан убрали из CSGO, я наигрался, ухожу в домино. Да, серьезно, Никит? Убрали Тускан? Ну, как так-то? Здравствуйте, после этого матча есть матч? Да, сегодня у нас три матча, и это только первый. Впереди еще две карты, но уже не с этими командами, а с другими. Едем, едем, пистолетка началась, черт возьми, удач командам. Вторая половина, я надеюсь, будет не менее интересной, чем первая. Все-таки в первой, хоть и 12-3, но интрижка была... Была, правда, не очень конкретно она держалась. Почему отпущена точка Б? Тут у нас был медитатор, да? Притаившийся, не в упоре, но Сомчик хорошим хэдшотиком медитатора отправляет отдыхать. Нео! Запрыг и не очень удачный запрыг, надо признать. Клёха минус Сомчик. Зверь. Юспы. Юспы работают. Я обожаю этот пистолет. Поэтому, в общем-то, для меня неудивительно, что юспы работают. Потому что юспы обычно, конечно, во многих ситуациях перестреливают. Ну и тейкми, конечно, уже вооружается также юспом. И побац минус зверь. Кстати, острая ситуация была один в один. Если бы у зверя не было бы перезарядки, то тейкми могла бы погибнуть. На самом деле, мув был очень рискованный Но в данной ситуации Этот риск, так сказать euh, Себя оправдал Может Салам, нукус, дайте шума Саламнукус, дайте шума, пишет у нас Гафур Гафур, спасибо вам большое за донат Вот теперь дошел Во всяком случае, да И если это тот самый, который вы до этого отправляли ну что, у нас экономический раунд от Bionet Master и, естественно, проходка на точку А. Ну, в принципе, выглядит как прогулка относительно, конечно. Хотя Сомчика и арозу как бы уронили, Азора. Медитатор, 100 хп и USP. Насколько бы, конечно, USP хорошим пистолетом не был, но один в три с юспом навряд ли выигрыш. Да и дифузов нет. А при учете поставленной бомбы все-таки шансов-то приблизительно ноль. Вот так. 14-3, дорогие друзья. Два раунда остается команде DuckTales э, до победы. Главный вопрос, что ты будешь делать 40 минут до следующей катки? Как всегда, абсолютно ничего. Поставлю музыку и пойду покушаю. Но, может быть, катки сместятся. Такой вариант тоже как бы надо не забывать. Но все возможно. Ребятушки, еще раз приветствую всех, кто присоединяется на трансляцию. Не забывайте нажимать на кнопочку лайка и подписки. Конечно же... Большое вам заранее за это спасибо. Ну, а у нас уже 18 раунд в самом разгаре. И, как вы видите, оборона вновь терпит... Ого! Кейзет. Какие штуки по затылкам набивает. Можно сказать, просто подбежал и битый по затылку ударил. Оскар. Дигл и 100 хп. Но 1 в 4. Поэтому, опять же, хп вроде хорошо. Дигл вроде тоже неплохо. Но все-таки 1 в 4. Не похоже на то, что это клач. 15-3. матч и 1 шаг... Остается до победы утиным историям, после чего, ну, никто турнир не покинет, как вы знаете, да, но команда DuckTales поднимется на первую строчку своей группы, группы А, если быть точным. Ну, почему на первую строчку? Потому что они, собственно говоря, первый матч играют, и достаточно победить, чтобы занять первое... Первый пол. Как встретил НГ? Найфа. замечательно, Ромочка. Спасибо, что поинтересовались. Все супер шикарно и превосходно. Но они очень, кстати, вернее как, не не очень. Я не могу того же сказать о команде а, Штыкмастер. Во-первых, они потеряли точку Б. Во-вторых, они проиграли практически все перестрелки. И 4 в 2 остались. Уже 4 в 1. Три в 1, простите. Медитатор. Медитатор с авиком. Медитатор с авиком. Ох уж этот медитатор с авиком. С ОВП, кстати, попадает в азора. Неожиданно. Ой! А -а -а -а -а -а! Зарезали, черт возьми, медитатора! Like <that> беда! Это беда, дорогие друзья! Ну что ж, очень и очень и очень. Быстрая каточка. Ну, могу поздравить команду DuckTales с победой, потому что все супер, шикарно. Походу, у тебя донейшн аллер слагает. Гафур, не-не-не, у меня донейшн аллер слагать не может, да, потому что это, собственно говоря, непосредственно сайт, который открыт у меня сейчас на втором мониторе. Если бы он лагал, то. Ну, собственно, вернее, сам сайт может лагать. У меня лагать ничего не может, как бы. Я вижу, что поступлений нет. А уже почему их нет? Ну, это вполне себе возможно из-за...